Hey, yo! Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм. Сегодня, как и обещал, по дате выхода игры из демо версии в полную. Начинаю прохождение игры под названием Дорога 96. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и зарил крепчайший чаек, тогда мы начинаем. Эй, ты! Так ты из наших? Можно я кое-что спросить? Ты обычно путешествуешь? Путешествую я в одиночку или с друзьями, или с семьей. Ну, скорее, с семьей. Ну, если тебе такое веселит. Ха, шучу. Следующий вопрос. В путешествиях ты следуешь? Расписанию? Или предпочитаешь спонтанность? Я люблю спонтанные решения. Приму к сведению. А что с политическими взглядами? При несогласии с правительством... А что если... Как мне микрофон сделать так, чтобы я видел экран? А, ну вроде почти все. Вроде вижу. Вроде хорошо. Изо всех сил проголосую за перемены, подумаю о переезде за рубеж. Ничего не буду делать? Так, По... да, Политические игры не с нами. С нами не прокатывают. Зачем ты смотришь фильмы? отца. ощутить эмоции, научиться и узнать, сбежать от повседневности. Испугаться, разгадать загадку. Ощутить эмоции. Еще можно посмотреть фильм, чтобы сбежать от повседневности. Сбежать от повседневности. <с nagging noise> Ха, спасибо. Примок к сведению. Видимо, ты, <серкью> ты как и другие подростки-беглицы, пытаешься покинуть Пайетрию. Really пересекать границу очень опасно. Поверь мне, с теми, кого встретишь на дороге, надо быть поаккуратней. Не вздумай в обморок упасть, но любое решение может определить судьбу и твою и бедри. Ладно, думаю тебе пора. Ну, давай. Надеюсь, ты справишься. Я тоже! Надеюсь, что я справлюсь. Недаром, недаром. Ёба-гейм путешественник, да? Так, следуй объекта, гляйся его со всех ракурсов. Может, у обнаружить какие-то секреты? Вот, наконец-то 16 августа. Дата выхода этой игры, ее можно приобрести в Стиме, она стоит там что-то около полутысячи. Итак, смотрим. Я веду репортаж за государственной границы от подножия Гражданской горы, где в шестом году черная бригада совершила терак. Напомню. В этот день начин начиненный взрывчаткой грузовик бригады взре взрезался в гору, об об об обвал не сотни жизней. Через два месяца в день выборов и десятилетий года ощущения трагедии. На этом самом месте стоит церемония памяти жертв теракта. Гони все бабло, что есть, да, все чертово бабло. Это ограбление всем свободным экипажам. Ответить на вызов. Выезжаю на прием. Церемония будет призна. Что президент Ирак? Тот, кто построил стену на границе и защитил страну. Защитил страну, ха! -ха. События обещают быть одновременно печальными и торжественными. Будет объявлено имя следующего лидера страны. Хрень полная, говорит Соня. А я, конечно, буду вести репортаж с места событий. У Соня Санчес, Жены прямо Включение, И Я так растерялся, думаю, кого там Кто, какие голоса-то, что их, что так много-то Что так много-то Так, слева вроде бы ничего не скрывают Там июнь, 11 июня 1996 года Там, значит, ну, как бы Вот здесь, да, дата Дата Нажмите правую кнопку Для приложения, может так вы узнаете Больше, нажми любую клавишу мне кажется, надо сделать погромче звучка какого. Этот момент я помню, да? Мы тут как бы едем какую дорогу с этим мальцой. А что? А, нет, подожди. Нет. -то? там не так все было. Оу, привет, чел. Так, погоди. Параметры. Так, давай дам... До... Звука давай добавим. А, диалоги. Докинем ди диалогов, звуковые эффекты. Окружающая среда есть? Общая громкость? Вот так. Вот так. Угу. Гадаешь, чем я занят? Решил хакнуть супер ужин. Так, по халявному бургеру этим капиталистическим свиньям пора немного поделиться. А ты? А, направляюсь к трассе 96. Ну, я так и думал, что ты пытаешься свалить из тиранской. Помойки, удачи тебе, чел. А, съесть. А, я, пожалуй, продолжу ломать эту бургерную мегапарацию. этот мир с подушки у тебя за спиной сил дорог понадобится. Так, ну слышишь, прикол. Короче, а, там все было иначе. Все было по-другому, как бы мы подобрали вот этого мальца. А и... Или так все было, не помню. Нет, по-моему, не так. Давай отдыхать. Отдыхать. Легли отдохнуть. Сейчас мы отдохнем в путь. Дорогу продолжим движение. Так, посмотрим, что же изменилось еще в этой игре. На финальной версии. Ладададам. Что у нас? Вот дорога. Так, а... подушка. Мы скушали, как бы, кстати, мы скушали свою закуску. У нас 2 бакса, а, Не в курсе, как перейти к границу? Как тут лучше всего передвигаться? Есть совет, как выжить стопщику? Нет. Ага. Аккуратнее с тем, что ешь. Старайся избегать гнилых продуктов. Ну, как понимаешь, иногда не до жиру и все такое. Ага, что бы не стоило перейти границу. Если Флорес победит, у нас будет еда получше. Гнилые продукты топлива революции. Ага, чё бы еще не стоило перейти границы. Да, ты прям очень хочешь выбраться? Я вижу чел. А, чел, ты. Алекс, ты меня слышишь? Слышу? Отличный комп, странный телефон. Это либо. Ха. Давай, отличный комп. А, там внутри приемник. Неплохо, а? Сам сделал. Это безопасно, Алекс? Абсолютно, мистер Медведь, как всегда. Мистер Медведь? Он мой друг, я ему помогаю, и его по интересам за информацию. Какого рода. О моих биородителях, они тоже были в этом клубе. Я собираюсь переключиться, но ты в курсе, Алекс. И мне надо знать, если в круге, сам знаешь. Так, круто, что ты им помогаешь. Почему он так разговаривает? Слушай, давай на чистоту. Может, это и дурость, но мне кажется, с тобой можно. У мистера Медведя есть нелегальное радио, и он хочет, чтобы я проверил, где сейчас менты. Я все слышал, Алекс! А, работа на бригаду. А что это такое? Почему красное? У этого... А, закрыто. Так, это же опасно, неформал, мило. Врать не стану. Есть свои плюсы. Сори, мистер М. Ничего помочь не могу. Занят, пытаюсь сделать так, чтобы дождь из мяса шел. Могу помочь. Не переживай, бэч. Вот чел в автобусе может. Не волнуйся, чел, все просто, даже взрослый справится. Блядь! Включи сканер. Давай, я готов. Что мне можно включить? Запустить сканер Алекса. Больше никаких взаимодействий нет. Да, абсолютно. Ну, что ж, давай запустим сканер Алекса. Антенка пошла. Опа! Регулируем, управляем. А, так, что-то упустил. Ой, полный когнитивный провал. Батарейки забыл. Вот. Петря Energy. Петря Energy. Так, так вставить правильно. Не парься. Открыть. Кстати, батарейки. Оп. А, Подожди-ка, жопкой вот здесь повернуть батарею, вот это вот так. Эй, теперь проверим селки Открой эту хрень и пощелкай переключателями. Открыть эту хрень, пощелкать переключателями. Да так, да, нет. Пощелкать переключателями, я так понял, что в каком-то порядке нужно это делать? А, нет, тогда вот так, тогда вот так. Здесь так. Ебыч! Yeah, Получилось. Oh, Супер. Здорово. Нам надо послушать большую радиус. Так что ак активируем практически все усилки. Чтобы выводить спидраться полиции, полицию, нужно ровно 8 вольт. Ровно 8. А, соответственно, здесь 3. А, здесь 0. Не понял. Сколько я включил? Сколько я дал вообще? Сколько сейчас у меня мощи? Так, а что если 3, 7 и 1? Mm. Именно. Готов к сканированию. Крути ручки на настройке, пока не услышишь что-нибудь. Измеритель сигнал должны быть очень яркими. Кстати, а когда ты мне собирался рассказать побольше о родителях мистера? Договаривались же. Слово, Алекс. Да? Мы... поговорим скоро. Обещаю. Что ты дофига обещаешь? Дэч? Что ты вообще дофига обещаешь, бич? Подожди, а куда я уехал с камеры-то? Как это? Куда я уехал-то? Обратно. Теперь вот сюда. И как? А, во, во, во, все сидим. Ну что, проверяем станции. Оп. Что-то тут было. О, ты уже насобачиваешься. Экипаж 8, как okay. слышно? При прием. Экипаж 8 слушает запа запаркованную заправки. Пока, глух прием. Продолжай искать. Пончики есть? Ем. На горизонте чисто, мистер Эм. Они еще не в прежнем месте. Транслируй, давай. На прежнем месте? Ага. Мистер Эм отыскивает местечко и откуда передает свое мини-шоу. Ты послышала его голос по радио? Такая ржака. А -а. Спасибо. Ай, чувак рядом с... А. Я Алекс с матерью, свяжись, ладно? Уверен, у тебя... Ей тень не хватает. No. Да неважно. Кошмар. Спасибо, чел. Вот, за помощь. о найден коллекционный предмет. Джаред, а, Джаред, из Понимаешь, о чем я? Супер. Вот. А теперь завалим жителей Петри халявным мясом. И... Ваум! А что произошло? О, нет! Троянский конь поврежден. А, повержен, бич. Ну, зато 347 человек получили по халявному бургер. Уже неплохо. Следующая остановка. А, следующая остановка, бич. Так, тут я схожу. Я дальше еду от а им. А, ну, хватит ехать. Давай. Увидимся, Чел. Не кисни и удачи там. Все, выйду. Хватит ехать уже в этом автобусе. Хватит. Хватит. Мы сейчас выходим. До границы. 1800, 1700, 1600, 500. А, все а, Здесь, значит, табличка, под которой июнь 12, 1996. С Алексом мы как бы на 18% укрепили взаимоотношения. А, отлично. Что я считаю отлично. Мы помогли ему, он в благодарность нам дал а, кассету. Кассету уже есть. Классно. Так, не понял. Это от усталости или от голода? Что это было? About a girl. Ой-ой-ой, какая романтика, как, какая красота. Да ты посмотри. Ой-ой-ой. А вот это может быть, это может быть сами настоящие авторские права, поэтому даже не будем как бы пытаться умолкнуть, да, на всякий случай, вдруг что-то произойдет. Давай, значит, исследовать. Смотри, какие пригоры, какие пусты цветами невероятно красивые, земля, почва, здесь пещеры, сход. Ой, кактус какой! Белый ночной... Белый кактус в свете ночном. Давай-ка сделаем, знаешь, как с тобой, мой дорогой друг? А, вот так. Что ты скажешь теперь, а? Авторское право. Что ты теперь-то скажешь? Наверняка там что-то присутствует. Медведица? Мед... Мед... Медведица? Какая медведица? Что, это я? Меня зовут Джон. Чертова легавая! Не понимаю. Oh, pop... oh, Везет медведю как топленьку. Подожди, объясните мне теперь, кто это разговаривает, я или разговаривает кто-то со мной? Да? А, вот там есть тачка. Медведица, медведица. А, подожди, вон смотри, кто-то кто стоит. Скорее всего, это... Не знаю даже кто это. Ну ладно, давай посмотрим, чекнем, что есть в тачке. Может быть есть какие-нибудь предметы, которые мне понадобятся. А, вот тут есть, подожди, еще и бочка есть, да? Ну, извините. Извините. Игра, в которой... А! А! -а. а, -а, -а. Тут управление такое а -а -а. интересное, типа... Вот оно не сразу останавливается. Странно. Очень странно. Хм. Ха. Ничего себе. Так, черт возьми, а здесь как бы не открыть багажник. А, -а, а багажник не открыть, ничего не пощупать, не потрогать. Ну, тогда пойдем. Собственно, пойдем мы непосредственно к этому малому. Мальчишка, а чем же ты тут? Эй, все в порядке? А помощь не нужна? Хотите поговорить? Эй, ты моя медведица! Ты всего лишь детеныш! Что с вами случилось? Что за медведица? И сами шутим, сами смеемся. Что с вами? Что за медведица? Ладно, очень тяжело выбрать. У меня было свидание с медведицей. Она из полиции оказалась. Я и не пришел, Я надолжал, а потом так напился. Ммм, да ты шо. Так, ну и что, что она из полиции? Может это еще не Я плохой парень, волчонок. Перед тобой самый разыскиваемый преступник Петри, Бич. Чёрт, даже медведю эту скалу не сдвинуть Погоди, я думал, что он хочет ссать Я думал, что он хочет обоссаться Просто поссать Нет, невозможно ну, Конечно, невозможно, мой ты родненький, хватит, хватит Невозможно, невозможно, конечно, конечно, невозможно Ну о чём-то, давай, давай сюда Давай, давай, давай, давай. Сейчас мы, я, Ты меня сейчас подсадишь, я тебе как бы ручку подам сверху как бы И его вроде, ну, как бы кореши, корешки кореша, кореша, друзья А, в целом, друзья-то так, ну что, Бэмби? Эй! Видишь эти камни впереди? похожи на штрек, а? А что такое штрек? Чёртова гора обвалилась и похоронила мою Кони. ой ой, ой. Стоп, а Кони это кто? Медведицу зовут Кони? Кони, была любовью всей моей жизни. Первая любовь, но я... Не хочу об этом говорить. Хочу гоняться. Ну же, гонка до вершины холма! Я быстрее ветра! побежали-то, чё? Блин, мои колени! Мои колени! А я вообще я на шифте бегу или что? Тут есть шифт вообще? Тебя меня не догнать! ла ла ла ла ла я у тебя почти обогнал! Ла -ла, -ла, ла ла Так, я быстрее ветра, легок и стремителен! Да, а я как пчела лечу. Что? Как стрекоза лечу. Пчела-то им Пчела, пчела жаль жестко. Мои колени, больно так. Я быстрей. Мои колени. Не догонишь, а неплохо бег... Ой. Почти на месте напрягся, а? Я случайно не тот выбрал ответ. И ведь опять победил, надо было в олимпийскую сборную идти. Угу. Ай-яй-яй. А что портит то ну? Футбольный мяч? О, вот теперь ты в опасной зоне, бич. Ну, давай. Сыграть футбол. мачуганом сыграем футбол. Ладно, мелочь. У тебя пять попыток. В школе меня звали стеной. Это так для сведения, бэч. А что мне надо сделать? А, вправо? Влево. Вправо. А почему так? Не думаю, что ты тянул Олимпиаду. А почему так? Слушай, я даже не знал, ей даже обучения никакого нет, понимаешь? Но сейчас точно сделаю. А, не, на, не на всю мощность. Пробил же. А тебе надо назвать Желена Желеногим? А если вот прям... Слушай. А если вот прям... В золотую середину бахнуть? А, он его отбил, прикинь? О, да. Стена. Так, осталось две попытки. Постарайся уж. Ну ладно, я сейчас точно должен... Право чуть-чуть взял и бахнул. Смотри. Повезло, мяч прошел там, где у меня раньше были пальцы. Последняя попытка. Покажи, что умеешь, мелочь. Все, я научился, блин. Опа! И теперь чуть-чуть правее. Б... В пузло ему бахнул. Оу, да, стена! Хороший счет, но будь стена трезвый, получил бы ты дырку от бублика. Не, ну хотя бы один пробил, слышь, уже хорошо. В целом-то уже здорово. Яу. А, ты метко попал. откуда кое-чего вывалилось. Вот. Ну, выдохся же я, ну же, сядем тут. Давай, отдохнем здесь, пораз, поразмышляем обо всем, об итии о жесткой дороге. Ну что, вот мы и сидим. Сейчас он трезвеет, и мы начнем говорить о душевных темах. Скорее всего. Под открытым небом ночевать безопасно. Как сберегать силы в дороге? И совет по пересечению границы. Это опасно. Это точно. Поэтому людям и надо голосовать. Если я перейду границей, я смогу помочь остальным. А, -а, -а, а. Ясно. Доберись до границы. Взломай одну из фур у ворот и заберись в нее. Сиди тихо. Тихо. Это очень важно. А -а -а -а. Ну как, лучше стайл? Да, малой, спасибо. Извини за предыдущее. Просто вся эта история с медведицей всколыхнула прошлое. Кони... Кто же такая Кони у него? Кто такая Кони? Кто был Кони? Если хотите поговорить, я здесь. Можно узнать, кто такая Кони? О, Кони была любовью всей моей жизни. Но она погибла. 10 лет? А, 10 лет назад при обвали. Ой, ты ж мой родненький. Она была моим миром. Я бы ее видел. Ой, да. А фото есть? Десятки в мистере Гризли. Он. Какая она была? Молодая, увлеченная, как и я. Мы были вместе. В бригаде. В бригаде мы были. А? И красивая такая. Такая красивая. Я её никогда не забуду, блин. Честно. Так, мне очень жаль, что она не с нами. Похоже, что медведица тоже особенная для вас. О, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Спасибо, мелочь. Mm. Я подлезал жопу мужику. Похоже, что медведица тоже особенная для вас. Mm. Так и есть. Этот голос. И она сильная. Сильнее, чем я был и буду. Но еще и добрая. И веселая. И такая... Mm. Mm. Mm. Так, вы как будто созданы друг для друга. Напомните, почему вы не можете быть вместе. Я мне, пожалуйста, следует двигаться. Нет, пообщаемся. Может и так, но вот в чем соль. Она при погонах. А у меня миллион статей, за которых отсидочка мне грозит, дружок Чтобы все получилось, многое надо изменить. Мне придется сдаться властям, я в розыске. Если придется перейти на сторону революции. Да. Как знать, жизнь занятная штука. Это точно, мелочь. Это точно. Можно спросить? Валяй. Вы любите медведицу? Да, думаю, что да. Думаю, я люблю эту малышку. Значит, вы просто обязаны попытаться. Надо найти способ все устроить. Эй! Ты довольно мудрый для сопляка, знаешь ли? Ну еще бы, за компом-то сижу, я, бэч. Может, тебе вести одну из этих радиопередач с советом по отношениям? Голос у меня правда очень приятный. Я подумаю о карьере в политике. Сначала надо школу закончить. Звучит разумно, бэч! Да, в любом случае, нужно сначала закончить школу. А теперь, если ты не против, я бы хотел посидеть тут и полюбоваться. Да на здоровье, мой трудники, Видами какое-то красивым. Конечно, я не против. А, наслаждайтесь красиво. Наслаждайтесь красиво, бэч. Да и мы-то в целом не были бы против понаслаждаться всем этим красивым... А, ...всем этим всем, понимаешь? Ты там береги себя, а встретишь любовь, хватай держи, понятно? Да, конечно, друг, конечно. Так, я вижу карту, я вижу голосование, то есть я могу... О, смотри. О, там какой-то проходик есть. Это открытая карта или нет? Интересно. Но в любом случае, keep есть. А что это? Посмотреть. А Что? Это какие-то характеристики еще прокачивать нужно или что? Я что-то может быть не догоняю, может быть не понимаю Может быть здесь какой-то инвентарь есть скрытый, который я не нашел еще А? Может быть тут что-то такое есть? Как бы, может быть мне кто-нибудь объяснит Я не буду пешком, как бы, автостоп Вот как бы я вот поступил в непонятных, Как я поступал в непонятной ситуации? Голосуй! Как бы ноги устанут еще ходить Автостоп, конечно же Не свистеть. Денег не будет. Если будешь свистеть, денег не будет. Куда денешь? Что, что, что будешь делать-то, блин? Смотри, 1465 километров до границы. Отлично. Отлично. А, -а, -а, -а смотри-ка, не так далеко в целом-то. Джон 16%, 18% Алекс. Такси можно поспать. Вот так вот. Такси можно поспать. В целом-то хорошо. Кушать нам не надо. Спать... А, нет, кушать надо. Спать надо. Что еще нужно? Ходить в туалет? Круисанг. Круассаны, это что такое? Смотри, какая. The Sony шоу. Соня шоу. Добро пожаловать, мой шикарный лимузин. Спасибо, что подобрали. Вы встретили Соню. В лимузинах еще кататься не довелось. Вы как-то далеко. А, выпить. Мне еще не предлагали ничего выпить. Спасибо, что подобрали. Удивляешься, чего это я от тебя подвожу? Ага. Подвожу, потому что знаю твой секрет. О, oh, какой секрет? Да вроде нет у меня. Какой? Что ты мой самый горячий поклонник? Не отрицай, Лапу... Лапуля? Да, конечно. Да, у тебя разве что на лбу не написано. Расслабься, устал, поди, продяжить. О, слева тебя пуль стандартного размера, видишь? Да, все, что нужно, можно получить, нажав на одну из его кнопок. Тоже стандартного размера. Давай! Блин, садись. Так, остановись вверх вверх, давай приоткроем. Оу, глянь -ка! Это богачи называют панорамным люком. Давай, высунься туда! Выпить! Оп, прибавил зак, выгляжу наружу. Так, давай! Какая-то бумажка. Что-то такси проехала мимо. А в целом-то неплохо. Руки можно вот так поднять. Мама, я в кабриолеч... Ой, в кабриолече. Влияй в лимузиде, мам. Отлично, смотри. Все, можно выход? А, достаточно. Думаю, в целом достаточно. А, вы, вы так часто делаете? У меня в зубах жук застрял. Да, иногда. С открыть бутылкой шампанского поливайся вокруг. Сделай должение возьми одну из этих письмых фанатов. Там сзади... Не люблю их трогать. Что там сзади? Сзади что? У кого-то зуб на Соню. Watch your back, Соня. Что в нем? Что вы лучше? Что вам надо ходить с оглядкой? Оу, ясно. Соня в кучу помеченную угрозы. Часто вам угрожает? О oh, боже, через день до да каждый день. Затем и держу Адама. Он водитель и охрана, хотя и бесит меня. Mm -hmm. mm -hmm. Выключить музыку, Соня? Да, выключи, пожалуйста. Сама себя все время спрашиваю, поверь. Но кто бы то ни был, ничего они не сделают. Bully. Поверь мне, маленький. Соня? Ну что, Адам, у нас тут приватная беседа с моим главным фанатом. Пора. Начинать шоу с Сони, конечно. Никогда его не пропускаю. Давай, садись вон там. Так, подожди, подожди, вер. Все, тут, ну давай, сядем. Сядем к тебе, малыха, ближе. Мы говорим, что это прямой эфир, но на самом деле это было слишком сложно. Да, выборов остаются считанные месяцы. Я просто показываю, что Китирак уверен обгоняет Флорес. А теперь о разыскиваемых подростках. К сожалению, список вырос. И бла-бла-бла. Можешь спрашивать, что хочешь. Ты же в курсе, я твой друг. О, кассета. О, коллекционный предмет. Еще одну кассету я достал. Супер, прикинь. Прикинь. У меня есть вопрос. Да. Знаете что-нибудь про полицию на трассе 96? Вы делаете репортажи о подростках, переходящих границу? Совет какой на дорожку? пытающийся перейти границу подростки и главная кормушка Джен. Рассказывали даже о парнях, пытавшихся перелезть через Гражданскую гору. Можешь себе представить? Так, может вам попробовать... Что? Беспристрастную попробовать? Так, Гражданскую гору, вали отсюда. А -а -а. типа вбросить еле... если Флорис выиграет подростки перестанут пытаться бежать а -а -а. флорас победит ха -а! пока -ка чувствуешь мы останавливаемся набери ко мне адам а, -а, -а. что посмотреть позвонить адаму и вот сюда глянь. я да, Соня? Это не я звонила, а там, ну тупой. Это был мой главный поклонник. Да, главный поклонник, Сони. Подъезжаем к блокпосту. Похоже, очередной протест. Подумай только, когда-то мы были такой сплощенной тоталитарной страной. Ну да, кстати, отстой что-то. А, часто они так? Скорее всего, протестуют против попытки Тирака победить нечестно. Из-за того, что он все больше гражданских свобод. Как дети. Ты отстой, Соня! Тирака Тераконовс... новости? Отстой, конечно. А... Они думают, что моей станции владеет, управляет государство. А это не так, ну, не полностью так. А вот и полиция вечер перестает быть томным. О, полезла, полезла. Прочь дороги, неудачники! И бы сейчас бошку не пробили бы ничем. Соня, пожалуйста, вернитесь в лимузин. Ой, они тут не просто так. Говоришь, как член бригады, Лапуль. Оу, у них камни опять. Протест ничего не изменит. Думаю, у них есть причина злиться, Соня. Правда? Последнее предупреждение, Лапуля. Оу, полиция жжет. Мы не, при... не пострадаем? Оу, да. Мы, считай, в танке. Специально заказывала для таких вот случаев. Что-то там взрывается, блин, прикинь. Да, уж точно. Вот и сопровождение, Сонь. Наконец-то. Ой. Пока, Локи! Ну жестко, блин, извините, блин, ну что, это игра. Что ж, получилось. Не то, чтобы я сомневалась, бодрит, а? Да, очень бодрит. Шучу, лапуль. Зайка, я тебя отвезу чуть дальше, чем собиралась. А куда собиралась? А, чем, мы лучше пешком или про? Нет, лучше пешком, я себя некомфортно с ней чувствую. О, как хочешь. Высади этого неудачника. Да, Соня. Пока, детка. В смысле? А почему неудачник там, Ну, швабра. Ну, вот поэтому, понимаешь, я, я вижу двуличных, двуличных людей. Вот в чем суть. Она повела себя крайне некорректно на протяжении всей дороги. Я как бы поддакивал ей, но мне было крайне некомфортно с ней. Что есть э, истина. Sony 18%, Алекс 18%. А, еда, питье и сон помогут восстановиться. Собственно, еда, питье, сон, все в этой игре есть. А вот у нас 13 июня 1996 года. -го. А, да. Infinity. А, это полицейские кстати. Полицейские, да? Это полицейские кстати. Это полицейские кстати. Это кто? Это полицейские. Это Police Patrol. Так, я чутка подотъехал камеры вниз, да, чтобы было видно полоску моего здоровья и количество долларов на моем счету. На моем счету. Так, пойдем, собственно говоря, к этой тачке. Надеюсь, что полицейская отнесется к нам с пониманием. Да. Мы ей наверняка сейчас поможем по ходу игры. И дальше будем смотреть, что да как. Отталкиваться исключительно от уже того, что произойдет с нами непосредственно при встрече. Вот мы подходим к дереву, под которым лежит это. А, не, она сидит. Я думал, под машиной еще кто-то. В общем, сидит бабуля из полиции, и, значит, здесь же тачка. Чёрти... Чёрти бы драли эту шину! Вы встретились с Фанни. Фанни! Оу, are you, Фанни? Все в порядке? Да так, home. проблема с транспортом. А ты что делаешь? Да я чё, я так гуляю. Я с транспортом могу помочь. Не меняй тему. Ну, если можешь, что полезного посоветовать, то валяй. А я что? Я при чём здесь? Вообще-то я в шинах еще как шарю. Меня мама научила кое-чему. Можно вызвать акукватор? А, да? Вперед тогда! Я что, шарю в шинах? Вы что, гоните? А ты кто? Укротители покрышек? Я ночная фея, мамуль. О, о, у... Укатил. Так, установить запаску. А, взять запаску. Запасное колесо. Установи запаску. Ну ты крут, Сань. Ну ты крут, ну ты поистине супер крут, блин. Эй, не останавливайся, насос рядом. Где? Где, где, где? Взять насос. А, на их качать. Так, так, так, так. Вс. Смотри. Знаешь, ты мне сын напоминаешь. Так, надо вот так делать. Ты все. Тот все время что-то чинит и ломает. А ч? на красную нельзя. Вот. Если бы что получено? А насос, насос, насос, насос, насос, насос. Вот, вот так и вставить пробку. Уааа! Получилось. Спасибо большое, детка. Надо сказать, я под впечатлением. Таким впечатлением. Я под таким впечатлением. Ты меня так впечатлил. Везет мне, как. Ну уже за мной кратко хоть сними малых. Тут далеко мы так не уедем с тобой, это родноличка. Аль, мы по дереву перейдем вот эту бурю. Романтично-то как, смотри. Смотри, какая романтика. Ну так, да. Что думаете про выборы? Конечно, у меня есть мысли. Не особо. Прошу прощения, не хочет делиться с нами мыслями. Сенатор, так. Что ж, твой фаворит на выборах отмень... отмечен. Отмечен. День не сдался, да? Что-то не так? Можно и так сказать. определенно. Определенно. С тобой? Да не, я пойдусь. Без обид, бро. Без обид. Эй, полегче, ладно? Расскажу. Да, сын мой. Приемный сын. Он сбежал из дома. полицей Не просто быть полицейским сыном. Мне очень yeah. жаль. И мне. И мне. Я... Я... Я знала кое о чем, а он не знал. Секрет был, а когда я ему рассказала, он обиделся. Ты прав. Что за секрет? Я рассказала ему о биородителях, что... что знала. Опасные люди. Очень опасные. Опасные люди? Члены черной бригады? А мы в черной бригаде или нет, я не понимаю. Мне жаль, что он так отреагировал. Что за бригада? Группа террористов, ответственная за взрыв у стены. О, ясно. О, oh, будем знать. Можно спросить, почему вы его установили? You know Протиракт в 86, -м, 86 -м, знаешь же. Есть же, да? Mm -hmm, mm -hmm. Ну да. <плодисмент> вот, в тот день мы и познакомились. Yeah. Ага. Безопасность обеспечивала. Наняли охранять Сирока на церемонии открытия стены. И что случилось? Все было хорошо, а потом... Плохо. Я едва заметила грузовик перед тем, как он врезался в гору. Просто вспышка. И на толпу посыпались булыжники. Было ужасно. Ой. А, Звучит жутко. Почему так игра пытается меня просто с... отправить с этих... Дел... дел... Ой, извините, мужское сро... добро, мужское добро вышло. В какой-то момент я глянула под ноги, и там был мой сын. Почему игра так... Навязывает Вариант Отвязаться Притихшихся были пыли весь Взглянул на меня снизу вверх Может и не следовало Но я его взяла на руки И забрала домой Мне просто надо было Обеспечить ему безопасность Я должна была Я месяцами потом Газеты присматривала Ежедневно проверяла базу данных По детям в розыске Ничего члены бригады часто рвут связи с семьей ага а какие еще могут быть версии я наверное я все это заслуживала не сказала своему малышу правду ну может быть спасибо желторозик спасибо за эти слова да Ну и вправду она просто хотела защитить его. Центральный экипаж 2, как слышно? Надо бы ответить. Слушай, не знаю, что ты затеваешь, но пообещай мне кое-что. Что такое? Разворачивайся и вернись домой, хорошо? Родители по себе скучают. А что же с моими родителями? Тогда-то в коем-то... Что там, самом-то деле, что с родителями? Колюш, ну, они скучают, Хольшпольш кольш, калю, кольшь польш полю. Так, давайте чередовать. Вот мы один раз автостопнули. Два раз мы пойдем вот сейчас, вот так. Сейчас вот туда пойдем, вот карта. И пойти вдоль дороги. Бордер. Mm Бордер. -hmm. Так, 870 километров до границы. Вот мы пешачком отправились. Познакомились с Кали, или как ее там звали. Да и в целом так. Фанни, Фанни. Угу. Осталось еще три, три героя, которых мы можем узнать. Неплох, неплох. Абсолютно не так все сейчас, как было в... В... в демо версии игры. В демо версии мы ехали в тачке с этим малым, потом где-то что-то познакомились с кем-то, узнали что-то там еще, потом копы, потом работать на заправке. Вот сейчас, скорее всего, заправка будет, да или нет? Ну очень похоже на заправку, кстати. Хотя нет, это какой-то лагерь, кемпы. Оу, ну это кайф, это кайф. Так, нужно найти еду. А, Тирак, разгромить. Оу, оу. Так, и тут что? Лоренс, а это что такое? Это что значит ради передачки бригады? Звоните. Так, звоните. Немедленно звоните. Ладно, доска объявлений, понял. А, давайте посмотрим, что же здесь у нас имеется. У нас имеется 6 баксов. Милый котик. Голосовать же пойдешь. Не уверен. Тебе и определенно стоит. Знаешь, вот еще и поэтому терак отправляет в подростков. Знаешь куда? Чтобы у вас не было права голоса. Посоветуйте что-нибудь на дорожку. Как зовут кота? Это мистер Боттлз. Боттлз, не ведись, он совсем дикий. Знаю, это котов, которые только с одним человеком могут нормально себе... ...вести. Погладить кота. А почему так? что тут произошло сейчас. Ладно. А, не важно. Сейчас мы посмотрим, что в этом кэмп-лагере есть. А, что мы можем здесь добыть, раздобыть, найти... Потому что мне, ой, мне в первую очередь попало что-то в глаз, а во вторую очередь мне нужно что-то покушать. Найди на помойке хотя бы что-нибудь. Дайте мне Окей, бутылка. Бутылка закрыта. 80% простите за беспокойство, еды не найдется. Нет, походу. Ты тоже из них? Прости, нет ничего. Ладно, ладно, очень жаль. К сожалению, еды у нее не нашлось, но мы... Я понял, по, понял тактику типа, игры. Сейчас где-нибудь донайдем да у кого-нибудь. Как бы нам же не дадут умереть в этой игре. Ну, в самом-то деле, в конце-то концов. У меня есть 6 баксов. Если что, могу и купить. Как бы, не жалко. Слушай, просто верни деньги, я не стану вызывать полицию. Да здесь два дня назад парня зарезали. Они и то не приехали. Такой мелочь точно не поедут. Некогда мне с этим возиться. Просто признай, что ты меня обокрыла и... Это не я. Она сперла из офиса мои деньги, а потом пыталась расплатиться ими за аренду. Да не нужны мне твои деньги. Это не она. Ты вообще кто, деточка? тинейджер супергерой типа? Да, супер... Молодежь, накомите нервы, я пошел. Давай. Нормально разобрались. Не обязательно было вмешиваться. Я бы сама разобралась. Да вроде не похоже. Знаю. Ну, спасибо, что ли. В любом случае, добро пожаловать в лагерь ночного неба. Блин, очень хочу в такой лагерь. Если любишь стрёмные трейлеры, то что надо? Ужаем стрём. Так, все так плохо. делаешь наверху. Значит, ты нашел свой лай! Лай, ага. Так, как мне надо давать трейлер, где можно принципе, бесплатно? Тут есть картонки возле Карла Танцора. Карл Танцора? Да, тип один, совсем на танцевальных конкурсах поехал. Увидишь, поймешь. Круто, до встречи. Ладно, увидимся еще. Эй, под машина то мне попадила, лады. Да лады, лады, окей. Опа! Что это такое? скрести. И проиграл. Блин, отстой. Удачи не на моей стороне. Здесь ничего нет. Подожди, так здесь можно просто пошариться и найду что-нибудь сейчас. Так, так, так. Бутылок. Очень много бутылок. Стопэ. Бутылок куча. Бутылок множество. Огромное количество бутылок. Опа! Съесть испорченную еду. Я тут новичок. Тогда добро пожаловать в рай! Добро пожаловать в рай, новичок! Так, деньги есть? You gave the money? О, нет. Оу, ну надеюсь, тебе удастся добраться до границы и все такое. Блин, да. Ну нету денег. 6 баксов, ч, какие деньги, вы ч? 10-191.9, голос бригады. Это ваш папа бейби. Приближается фальшивый выбор, и все больше стран призывает к оставке тирана. Ой. То есть Тирака. Но уступит ли он трон? Конечно нет. Именно поэтому, дорогие слушатели, необходимо сопротивляться этому. Человеку и его правительству изо всех сил. А теперь послушаем мотивчик от новой группы и... Помните, папа-бэби вас любит. Ты оставил радио снаружи, да и не выключи, пока нас не арестовали. Это кто кому говорит? Здесь, наверное, бригады. 612. Ну, звони то я точно не буду. О, подожди. Если что, знаете, ради... Ого, 1000 баксов дают. 1000 баксов, кстати. 100. 1000 баксов, блин. Дают 1000 баксов нафиг. 1000 баксов. Так, постучать. Либо еще пошаримся. Давай пожаримся. Вот здесь можно... А телек. Нет, телек не будем выключать. О, с этим понятно все. Сейчас лучше постучим. С этим постучим. Лучше постучим. Никто же не выйдет ко мне, да? Не поможет мне. Пирожка никакого не даст. Ну. О, смотри, есть коробка. В которой ничего нет. Мы отправимся к нашему мальцу. Так. У этого денег спросим. Я обычно не даю денег подросткам-бродягам, но... Но ты пьян, друг, но у тебя вид уж очень как-то жалкий. Вот 9 баксов. 9. Вот, картонки. Но должен тебя предупредить, я храплю. Да ничего ты мой ты тамуродненький. Сейчас я тоже нахраплю, ты вдоволь, вдоволь нахраплюсь. Так, присоединяйся, если выдержишь. Где можно... Так, можно с С вами? Никто не способен танцевать со мной, и я на порядок, круче, но отрывайся. Видишь, о чем шла речь? Никто не может танцевать со мной. Так, где можно переночевать бесплатно, как рендовать трейдер? После того парня есть картонки, но он очень храпит. Хорошо, сейчас будем ночевать тогда. Сейчас, а, где можно переночевать бесплатно, как рендовать трейдер? Ну, это я не хочу. Трейдер. Так, стучим. Что? Не слышу тут музыка! Не, зачем так орать! Поговори с владельцем в его офисе! Ну, ну. ладно, я не буду, скорее всего. Арендовать спать на картонке. Давайте, да, поспим на картонке под открытым небом. Палатка, лампа. Ну, что еще нужно, собственно-то? Ну, мои выродники. Ой-ой-ой, какая песня еще там на фоне играет! Замечательная. Да ты что? Смотри! А, небо звездные. Какие-то. Ой, галактики. Миллионы галактик вообще невероятно все хорошо. Полоски жизни восстановились, хотя бы на две штуки. Оу, Зои. Эй! Проснись! Пойдем потусуемся. Пойдем, говорит, потусуемся. Наверху! Так, ну, а, наша тусовка с Зоей перенесется на следующую часть этого прохождения. А сейчас хотелось бы сказать тебе огромное спасибо, дорогой мой друг, за просмотр этого видеоролика. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ты был на канале Game. Всем пока! -у. In my heart, stays the fire.